Физюх! Всем привет! Вы смотрите рубрику «Честное мнение» и я ее ведущий на канале Apple Finder. Каждый из нас с вами хотя бы раз в своей жизни по случайности удалял действительно важные и в какой-то степени даже жизненно необходимые файлы со своего компьютера, жесткого диска, флешки, смартфона, планшета и так далее и тому подобное. Недавно такая же история приключилась со мной, когда я внезапно удалил превью от одного из своих предыдущих, либо же последних роликов, вышедших на канале. Казалось бы... Чего уж там? Все, восстановить ничего нельзя, пропала, беда. Котики плакают, все в общем-то в мире меркнет, какой-то кавардак вот такого случается, но не тут-то было. На сей раз выручит программа Recovery. Суть такая, утилита для разноплатформенных компьютеров, позволяющая восстановить удаленные данные как самого ПК, так и сторонних носителей. Это же просто спасение, вам для справки. Узнал недавно, что изначально Apple хотела выпустить первый iPhone в корпусе формы, напоминающей яблоко. Я очень долго и мучительно мучился с тем, как начать процесс в Восстановление. Вечно заходил не сюда, кликал не на это. Да, функционал в программе обширен, но не проще ли сделать всего два меню, где бы я выбирал откуда восстановить данные и все. Хотелось уже все выбросить и начать снимать все заново. Слава Джобсу, после долгих мучений я все-таки разобрался в данной программе. Для того, чтобы восстановить данные с USB-накопителя в нашем случае, нужно кликнуть на External Devices Recovery. Recovery. Recovery. Recovery. Жмем далее, выбираем. Один из нескольких внешних дисков, например, и ждем анализа от программы. Самое удивительное, что удаленные данные действительно можно восстановить. Это то, что нам нужно. Например, изображение, которое я прямо сейчас удаляю отовсюду при вас с флешки, я устанавливаю за считанные секунды. Правда, проблема в том, что файлы формата PNG, например, не поддерживаются. К сожалению. Однако, в целом, утилита даже очень нужная рабочая, что странно для подобного софта. Ссылка на нее уже ждет тебя в описании под этим видео поэтому качай уже сейчас, присылай мне скриншот во ВКонтакте и первых десятерых людей мы опубликуем в нашем паблике во ВКонтакте. Да-да, вот что придумал. Если раньше мне писали на почту иные разработчики, которые говорили о том, что наша утилита, платная, все дела, то рекавери доступно в двух вариантах. Правда, в бесплатной версии есть ограничения. Суммарно можно восстановить файлов не более чем на 100 мегабайт. Мало, но что-то по мелочи, как фото, видео или музыка, самое то. Я уверен, что разработчики услышат все мои пожелания и через пару обновлений сделают по-настоящему годный софт, который уже сейчас, в принципе, функционирует на твердую четверку. Но ничего, осталось совсем чуть-чуть доработать и будет просто волшебно. Успех не всегда и не всем приходит сразу. PayPal вообще в 1999 году называли одну из самых худших бизнес-идей, когда-либо придуманных в истории. А теперь посмотрите сами, что с ним стало. Какой вывод? Такой, что если вы случайно по своей ошибке на например, удалили жизненно важные файлы, например, фото, видео и другое, то не стоит паниковать. Решение всегда есть, ведь его можно найти на канале Apple Finder. Подписывайся на канал и смотри предыдущие интересные ролики с морем полезной информации из 22 века. Пока!